Thank you. Я не поэт с улицы, а больше за романтику Когда тепло губ не разменяешь на фантики Когда от звонка тело твое мгновенно стынет Когда уверен точно, что хочешь от нее сына Тебе пора смириться, ты уже в моих сетях Меня народ признает, но после моей смерти Чувства, что не передает, когда да температуры, Когда просмотр фильма с ней заменяет микстуру По аллеям за руку, мимо зимних дней Я обещаю тебе, что голову не Ты дуешься, когда я начинаю для забывших Но этих ебаных тварей больше нет в моей жизни Этот мир потерян, себя искать нет смысла Детство уже позади, Память памяти только числа Я одержимый, к тебе прикреплено на зажимах. Люблю с тобой тусить, но больше люблю дома По забытым путям силы находил я в мыслях. Подбирал к файлам пароли, где были только мысли. какая мода тут, когда мы с ней весь на старом. Онлайн контакт, ее тело рядом Такое чувство, что не грех проебать работу Перенести все записи до следующей субботы Смотреть в ее глаза и улыбаться от счастья Я себе забрал одну дамку из вашей масти Чем-то похожи, магнитом нас тянет друг к другу Сумеем устоять на поворотах этой вьюги На балконе пускает дым, что глаза режет И в этой пустоте я без тебя обычный прохожий Но ну, может этот кайф поддержит меня подоль. Ведь твои прикасания будет мурашек на коже Я вдохну и мир перевернутым станет Ведь я уверен точно, что хочу от тебя сына